Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео про Матл Пони, которое называется Один день из жизни школы Как помирить подруг. И что ж, давайте начинать. Так, девочки. И, конечно же, мальчики. Так, дорогие дети, пожалуйста, давайте запишем нашу новую тему урока. Вот она представлена на доске деление и умножение. Прошу вас это записать. Угу, угу, угу. Записали. Так, хорошо, доставайте свои учебнички, открывайте средницы шестьдесят четыре. Так, все достали. Я проверяю. Ради Эпплджек, молодцы. Лили Блоссер, Флаур Вишес, молодцы. Фалтершай, а где твоя соседка? Она вышла, она сейчас придет. Ну, Радуга. Да, да, конечно, Радуга. Так, ну, вы тоже обе молодцы. Так. Значит, так, девочки, что это такое? А где ваши учебники? Ну, мы их забыли, у нас этих учебников вообще нету. Случайно мы их забыли взять. Совершенно случайно. Так, девочки... Что это за поведение? У вас должны быть учебники, вы же ученицы школы, ну, вы должны носить всегда учебники. Так, девочки, у вас хотя бы есть дневничок или какой-нибудь, э, не знаю, там, э, хоть что-нибудь у вас есть? Да, у нас есть украшения, у нас есть айфоны и у нас есть всякая косметика. Девочки, это возмутительно. Ой, извините. Я такого не потерплю. А ну-ка, немедленно достаньте все, что у вас есть. А вы точно уверены в этом? Простите, вы у меня новый класс. Поэтому я уверена, сейчас вам поставлю двойки в дневники. Вы лучше бы так не спешили делать. И это еще почему? А вы хотите мою фамилию? А, нет. А какова ваша фамилия? Ой... Если вы не знали, моя фамилия называется Высшего. Странная фамилия. Значит, вы Искорка Высшего. Ну да. А вы знаете, кто моя мама? Так, получается, ваша мама директор школы? Тогда, хорошо, вы можете, в принципе, посетить на телефоне У вас же, наверное, там есть программка? Конечно, у меня там есть а, программка по поводу а, школы и всего такого Просто мы не успели учебники купить А, ну, конечно, конечно, извините тогда меня, а, меня я, я просто, извините, я ошиблась а, Конечно, ничего страшного Что Почему это не так уж и важно, что, что вы, как это а, Конечно, все, ладно, я пошла так, хорошо, дети. Давайте продолжим. У нас есть два действия в математике. Это деление и умножение. Давайте их рассмотрим. Итак, прошел весь урок. День, день, день. Ну что ж, вы все молодцы. Радлите молодец пять. и, конечно же, Искорка тоже пять. Все умницы, и молодцы. Так, идите на перемену, потом у вас будет вторая математика, у вас замена. Хорошо, хорошо. Ой, Эпплджик, хорошо, что мне пять поставили. Ну да, ты у нас умный, у тебя же тоже мама, так скажем, даже не то, что директор, директор у тебя мама вообще принцесса. Да, я это знаю. Ам... Может быть, пойдем что-нибудь покушаем? Ну, не знаю. Как, как хочешь. Что там за шум? Ну ладно, пойдем покушаем. Да, пойдем, нам это не важно. Так, идем, идем, идем сейчас покушаем. Так. Девочки, кстати, я с вами иду. А, ну конечно ли а Флаур с нами идет? Я не знаю, она идет или нет. Мне все равно. А что случилось? Да, мне тоже интересно. Ой, сейчас... Да так, в принципе, ничего особенного не случилось. Просто... Да так, ничего, ничего. Просто... Э, просто... Э, я не знаю, она куда-то ушла. А, ну, ну ладно. Пойдем тогда, я думаю, она законит. Я надеюсь, нет. О, ладно, идемте уже, девочки. Идем, идем. Спустя время. Девочки, идемте, идемте быстрее. Да, да, да, мы идем, мы идем, мы идем. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Ну ладно. Кстати, вы знаете, что я узнала? Мама сказала мне, что, ну, не мама, а именно, короче, как вам объяснить. А, ну, как вы знаете, наш, наш так скажем, директор школы это принцесса Селистия. Да, конечно, мы же все знаем этом. А принцесса Селистия, она моя тетя. Правда? Она твоя тетя? Ну да, что такое? А получается, что она... А, все, все, все, я поняла. Ну да, получается, что да, все, все, все. Я поняла? Твоя мама там, они сестры. Угу. И поэтому у меня вот так выходит, что она у моя двух сестра. Ну как бы я никому не хотела сказать девочка, никому не скажете. Вот так, вы так делаете, вид, как будто вы друг друга не знаете. Так приходится нам. Мы и так с ней каждый выходный видимся. Круто. Ну ладно, пойдемте по местам. Я пойду к Flowerwish. А что случилось? О, Флауэр Вишес, иди к нам. О, девочки. Привет, Леблоса. Привет, Флауэр Вишес. Я пойду. Угу, иди. Так, я что-то не поняла. И я, что у вас тут происходит? Что-то вы, вижу, не очень дружелюбные, как обычно. Ой, ну так, ничего такого особенного не произошло. Просто так. Так, а ну-ка, немедленно выкладывай. Нам очень интересно. Да. Ну, поссорились мы с ней. И что? А -а -а! Надо вас помирить. <с escaped> Бред какой-то. Я с ней уже не буду. Она мне уже надоела. Я с ней а -а -а, не дружу. А ну-ка, нет. Быстрее обнимашки. А, обнимашки. А да, ну, иди. Э, не знаю, там, или ты попроси прощения, или она пусть попросит. Пусть она просит. Нет, ты, нет. Ты, нет, ты, нет, ты, отстань от меня, отстань сама. Так. Ты мой браслетик скинул, а он мне очень дорог. Раз уж тебе браслетик дорог, не даст подруга, ты иди отсюда, замыть отсюда, так, девочки, нет, не надо, девочки. Отстань, отстань от меня, отстань, девочки. Пш, а -а -а -а -а. Все, девочки, хватит. А ну-ка немедленно сказали нам, что тут происходит. Вот-вот. Я ничего не буду говорить. И я ничего не буду говорить. Хм. Девочки, что происходит? Объясните, пожалуйста, нам. Я, например, запуталась полностью. Ничего, спроси мне. Это ты у нее, это ты, это ты, это ты. Дзиндон, дзиндон. Ай, урок. Ладно, Плоджик, пойдем. Видно, тут мы мешаем. Да. О, так, детки, значит, у нас вторая математика. И сегодня я вам хотела сказать, что у нас будут э, на второй математике, ну, как бы ну, математика, конечно, как обычно, но будет необычная. Э, мы будем работать все в парах, чтобы, ну, как говорится, быть дружнее. Ой, извините, мы опоздали. Ну хорошо, проходите, проходите. Поэтому мы будем в парах не как хотим. А как вы сидите? То есть Ратис с Сепалджак, потом будет Лили Блоссом с Флоровишес, потом будет искорка из Старлайт, и еще будет наш Флатуша. Кстати, Радка не пришла. Ну, она, я не знаю, она что-то не пришла. Господи, где ее носит? Я не знаю, куда. А, нет, вот она смс писала, она домой ушла. Почему к, к врачу надо было? А, а, то я смотрю, она не пришла, а ее вещи... Надо написать, чтобы она вещи... А, у нее мама тут работает, поэтому ее мама сейчас вещи заберет. А к какому она врачу идет? Справочки есть? Да, она говорит, в портфеле вот достать вот. К, это... Ладно, вспомнить. вспомните... Короче, она будет кровь завать. А, хорошо, вот ее справка. Хорошо, тогда ты, раз уж у нас без пары, ты будешь со мной. Ну, хорошо, я согласна. Так, что ж, давайте начнем с вами. Эй, Эпплджек, Эпплджек. Да, что случилось? Я, конечно, понимаю, что мы сейчас работаем в парах, но у меня есть небольшая идея. Что здесь идея? Знаешь что, нам надо девочек примирить. Я понимаю, а что случилось? Понимаешь, я читала где-то в фильме, что знаешь, как можно их примирить? Как? Значит, у тебя есть листик? Конечно. Дай мне, пожалуйста, листик. Мы его поделим на две части и напишем. Э, положим в портфель Флауэрвис и Лили э, Блоссом. И тогда... Мы сможем их помелить. То есть на одном лиске будет от, типа, написано от Лили Блоссом. Прости меня, пожалуйста, flower Вишес. На другом от flower Вишес. Прости меня, лили блоссом. О, шикарный идея. давай так и сделаем. Давай. Вот ему листочек. Сейчас его разорвем. Давай, разорвай его. Ты разорвала? Да, разорвала листочек. Так, что ж, теперь надо написать. Ага. Всё, написала так сейчас у меня есть небольшой вариант такой угу, я значит аккуратно сейчас говорю что мне надо выйти потом подхожу быстро убираю одной в портфель потом ты идешь хорошо я поняла а извините а, да да что случилось а, извините а, наталья Владимировна, а вы можете нам как бы вам сказать, ну как бы мне надо просто выйти. О, конечно, конечно, выходите на здоровье. Ой, благодарю вас, спасибо большое, пожалуйста, спасибо. Мне просто надо выйти там спустя некоторое время. Та -та -та -та -та. Так, давайте у тебя проведу, что ты тут сделала? Ой, прости, сейчас ничего страшного. Вот у меня тут там тетрадка, все такое на телефоне. А, понятно. Так. Своя очередь. Угу. Хорошо. Так, ну ладно, все, в принципе нормально. А извините, можно мне выйти? Ну хорошо, выходи. Ага, да, спасибо, спасибо. Спустя некоторое время. А все. Угу. Ой! Что там? Что там такое? Что там такое? Новые контрольные принесли? Нет. Нет. Все, все. Хм. Это чей-то портфель, девочки, чей-то портфель? А, это мой, можешь на него подумать? Ну, конечно, конечно. Ой, показалось. Так, хорошо, давайте продолжим. После звонка. Дзинь, дзинь, дзинь. А, ладно, надо уже собираться. А? Что? Что это за бумажка? От Good а, Кому? Мне? Что? Мне? Чего это она вдруг решила мне написать? Прости меня, Лили Блоссом. Так, что это за бумажка? А ты Лили Блоссом? Что? Мне? О, прости меня, Флауэр Вишес сейчас... Прости меня, да, прости, прости. Ой, прости, я, я, я, да, я, я, прощаюсь, и я. О, как хорошо. Ладно, пойдем собираться. Пойдем. И, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Кому понравилось, поставьте лайки. Пишите свои комментарии, конечно же. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится и... Ребята никогда не сутятся со своими лучшими друзьями. Дружите с ними и всегда уважайте их. И всем пока! Всем пока-пока!